романтических приключений, удовольствий и детей. И в этом секторе Венера будет находиться несколько месяцев. Это связано с тем, что в мае она разворачивается в ретроградное движение. Так что учите, что в апреле месяце могут начаться тенденции, которые будут с вами несколько месяцев. Эти тенденции могут быть связаны с вашей личной жизнью, вашими детьми или творческим самовыражением. Сразу после перехода Венеры в ваш творческий сектор, она начнет делать благоприятный аспект к вашему правителю Сатурну, ваш сектор личности вашей. Поэтому в начале месяца будет идти такой момент, что вы можете ощущать вдохновение что вы будете больше времени проводить с вашими детьми. Это может быть начало нового творческого проекта, в который вы уйдете с головой на ближайшие несколько месяцев. 4 числа Меркурий и Нептун соединятся в вашем секторе финансов. И на самом деле в этот день будьте начеку, так как в финансовых вопросах может возникать путаница. Этот день неблагоприятный для покупки техники, а также для того, чтобы обсуждать важные финансовые вопросы. 5 числа Юпитер соединится с Плутоном в вашем секторе, который отвечает за уединение, за поиск предназначения. Это сектор, когда вы остаетесь сами по себе, даже если вы в коллективе, вы все равно будете ощущать себя отдельной ячейкой общества. И это на самом деле очень интересный аспект для вас, и он будет проигрываться трижды в течение 2020 года. Но именно в апреле эти две планеты начинают свой новый взаимный цикл. И этот аспект будет побуждать вас выйти за пределы, которые вы сами себе установили. Этот аспект дает возможность совершить прорыв в какую-то новую реальность, попробовать что-то новое, то, что вы раньше еще не делали. Этот аспект очень хорошо реализовать можно в социальном плане, то есть в плане вашей работы, профессиональной реализации. Это возможность заявить о себе в другие страны, это возможность сотрудничать с другими странами по всему миру, это возможность открыть для себя новые горизонты. Но для этого у вас внутри должен быть стержень, вы должны иметь возможность на что-то опереться, вы должны быть уверены в том, что вы делаете. Если вы считаете себя профессионалом, то в целом апрель может дать вам возможность раскрыть свой талант с совершенно другой точки зрения. 7 числа Марс будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш сектор недвижимости, семьи, а также сектор вашей личности. Это может дать немножко такую конфликтную атмосферу в доме, причем конфликты могут как раз от вас исходить. В целом, за счет того, что Марс будет находиться в течение апреля в вашем знаке, вы будете очень активны, но также может присутствовать момент раздражительности. И вот когда будет аспект Марса к Урану, то это будет на пике. Это действительно период, когда обычно сложно себя держать в руках. И будьте внимательны, контролируйте свои действия, чтобы ваша импульсивность не влияла на ход ваших дел. С 7 по 11 число могут решаться важные финансовые вопросы. Это период, когда вы можете обдумывать крупные покупки и финансовые вложения, или будете ожидать поступления финансов на ваш счет. В это время Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Плутону и Сатурну. Поэтому есть смысл в этот период поработать над темой заработка и. Больше внимания уделяйте работе, если вы заинтересованы в том, чтобы увеличить свой доход. 8 числа будет полнолуние в секторе, который отвечает вашей карте за далекие путешествия, за работу с документами, за оформление чего-то, за авторитетов, обучение. В целом... Полнолуние указывает на кульминацию какого-то процесса. Если вы, например, обучались, то в середине апреля вы почувствуете, что доросли до того уровня, когда можете передавать знания другим или делиться своими знаниями, или зарабатывать на своих знаниях. Также полнолуние в этом секторе может дать вам желание спланировать поездку в другую страну. Это полнолуние может дать вам желание обучаться, если вы это давно хотели, но постоянно откладывали. В целом, это полнолуние может просто повлиять на ваше мировоззрение, когда вы начнете смотреть на какого-то человека под другим углом, и ваше мнение по какому-то поводу может сильно измениться. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте с Лилит и Хероном и будет затронут ваш сектор общения и коммуникации. В этот период нужно быть аккуратнее со своими словами. Действительно, слово «не воробей» — это подсказка, которая идеально подходит для этого периода. Вы можете опять-таки ощущать внутреннее беспокойство, и это будет влиять на ваше общение с окружающими. На самом деле в апреле месяце очень активной будет лилит. Именно она дает такого внутреннего червячка, который может подъедать, вызывать сомнения, опасения, переживания. И время от времени эти энергии будут очень активными. И вот этот промежуток времени как раз-таки можем отнести к периоду сильного влияния Лилит. С 11 по 27 число Меркурий будет находиться в вашем секторе транспорта, общения, обучения и взаимоотношений с родственниками. Так что в этот период вы, скорее всего, будете очень много иметь дело с информацией и коммуникацией. В этот период может проснуться желание опять-таки что-то изучать, вы будете, в принципе, более любознательны, чем обычно. И в этот период могут быть недалекие поездки. То есть в целом жизнь будет более динамичной, более подвижной. С 14 по 15 число Солнце будет делать напряженный аспект к Юпитеру и Плутону. И будет затронут ваш сектор документов и коммуникаций. Так что в целом лучше на это время не планировать важные встречи, переговоры. И, в частности, думайте дважды перед тем, как подписываете какие-то бумаги. Особенно это касается 15 числа, когда Меркурий будет в соединении с Лилит и Хироном. Этот день вообще может внести пол, полнейшую путаницу в информацию, в коммуникацию с другими людьми. Так что лучше на этот день важные встречи и переговоры не планировать. Но зато 18-19 число однозначно порадует. В эти дни Меркурий будет в хорошем аспекте к Марсу и Венере. И это даст вам возможность очень легко получать то, к чему вы шли. Это день хороших идей, креативных идей. Это день, когда ваши желания и возможности совпадают. 19 числа Солнце переходит в ваш сектор недвижимости, семьи, домашних дел. И... Не исключено, что в конце месяца вы будете много внимания уделять семейным темам, а также вы можете много времени находиться дома, больше, чем обычно. И учитывая то, что с 19 по 21 число Сатурн будет в напряженном аспекте к Солнцу, в этот период вы можете выполнять какую-то работу на дому, либо работу, связанную с домом, то есть это может быть наведение порядка в вашем доме, уборка или даже попытки сделать какой-то косметический ремонт. Но в целом ремонт все-таки на таком аспекте лучше не делать, а вот наводить в порядке самое то. 23 числа будет новолуние в вашем секторе недвижимости и семьи. Поэтому в конце месяца у вас появится что-то новое, связанное с вашей семьей, с вашим домом. Это желание обновить обстановку, в которой вы живете. Это желание внести что-то новое в отношения с вашими родными. Новолуние дает только импульс, какую-то энергию в мысли, которые вы будете в дальнейшем уже трансформировать в что-то более материальное. И в целом новолуние может сразу и не дать какое-то конкретное событие. Поэтому вам стоит следить за своими мыслями, целями, планами, желаниями в контексте недвижимости, и семьи. Именно это будет для вас подсказкой, чем лучше заниматься, куда лучше направить свои усилия в ближайшее время. Период с 25 по 28 число тоже достаточно напряженный в плане общения. Это связано с тем, что Меркурий будет делать напряженный аспект к Юпитеру, Плутону и Сатурну. Самое важное на это время не планировать поездки, по возможности перенесите на другой период и не планируйте важные переговоры и подписания бумаг. Сюда же можно отнести еще и покупку техники, особенно если вы рассматриваете вариант покупки в кредит. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградное движение, и я на эту тему обязательно сниму отдельное видео. Ведь Плутон будет влиять на нас несколько месяцев очень интенсивно, и важно понимать, в чем именно будет проявляться это влияние. И, наконец, 26 числа Солнце и Уран соединятся в вашем секторе недвижимости и семьи. Это может дать неожиданность, связанную с вашим домом. Например, к вам неожиданно приедут гости, или вы неожиданно захотите сорваться с места и куда-то поехать. Это также может быть и... Вот решение, которое связано с переездом или опять-таки желанием обновить что-то в своем доме. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Не забывайте ставить лайк, а также обязательно пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Будем с вами на связи. Пока-пока!